здравствуйте друзья в очередной раз эфир с мамой причем мамой очень интересный Но, ну, как вы уже поняли каждая наша встреча это какая-то грань а то и несколько граней жизни сегодня мы встречаемся с мадиной из казахстана она не просто женщина, мама пятерых детей она еще и миссис как тебе? Здравствуйте, Вадим. Анатолий Александрович, вы меня хорошо слышите? Здравствуйте, красавица, здравствуйте. здравствуйте. Я очень рада, что сегодня мы с вами в эфире, для меня это большая честь. Сегодня наш эфир смотрят не только мамы нашего города, Казахстана, смотрят маму моих учениц, потому что я являюсь руководителем большого ансамбля танцевального «Мега Старс», и они сейчас все-все присоединяются, и все будут смотреть наш эфир. Поэтому для меня это большая честь, я очень рада. Большое вам спасибо за приглашение. Сегодня просто замечательный день. Это была моя мечта, кстати. Ну, я знаю о ваших мечтах, так, это точнее не о мечтах всех, а о, том, о тех, которые реализовались. И о той методике, которую вы используете для реализации своих мечт, вы потом поделитесь с нами этим. А сейчас несколько слов действительно о себе еще раз скажите. Вы действительно руководитель замечательного танцевального ансамбля, не просто ансамбля, а это, по сути, целая школа, школа для детей, школа культуры, школа... В общем, немного расскажите вот об этом. Ну, меня зовут Мадина Муратова, а я из города Октябрье. Мне 36 лет будет буквально вот скоро, в декабре. Я замужем уже 17 лет за замечательным человеком. У нас пятеро детей. Старшему старшему моему сыночку 16 лет, он сейчас в 11 классе, в этом году он выпускник. Дочке 13 лет, второй. Третьему сыну 6 лет, он пошел в первый класс. Четвертому сыночку три с половиной года, он пока никуда не ходит в связи с пандемией, мы садик немножко отменили пока. И младшие мои доченьки 5 месяцев будет завтра. Вот. Я мама пятерых детей, руководитель большого ансамбля у нас в октябре Старс. Это не только школа танцев, школа творчества. У нас дети занимаются, мод, дети-модели, вокал, хореография, брейд-танс для мальчиков, фитнес. Ну, то есть всё. это такой большой комплекс, где занимается более 300 детей. И моему ансамблю в этом году, в 2020 году, исполнилось 10 лет. На протяжении 10 лет мы путешествовали по всему миру, завоевывали места, гран-при, и вообще это классно. У меня работа, моя работа меня всегда вдохновляет. Я очень волнуюсь сейчас, хотя я творческая личность, постоянно на сцене. Также у меня есть ну, небольшой бизнес, свой салон красоты. Я вошла в Ассоциацию деловых женщин Казахстана. Участвовала в конкурсе «Миссис Октябрь 2016». Я выиграла этот конкурс. И сама стала организатором этого конкурса. 2017 года я провожу ежегодно этот конкурс на ну, очень высоком уровне. Очень рада, что вы сегодня со мной в эфире, потому что вы являетесь одним из моих мотиваторов. Я не пропускаю ни один эфир. Вашу книгу я прочитала, будучи еще мамой троих детей на то время. Она мне очень много дала, многие инструменты и... Я в начале эфира хотела, в конце хочу вам тоже вручить одну книгу, потому что я переживаю за то, что нам не хватит всего эфира поговорить, и я не успею это сделать. В этом году великому Абай 175 лет. Я знаю, что вы, я знаю, что у вас есть своя, скорее всего, библиотека. Я хочу, чтобы в вашей коллекции была вот эта книга. Это Абайдан Харасуэзира. Слова назидания Великого Абая. Я вам обязательно передам почтой по адресу, чтобы этот эфир остался ну, какой-то памяти для вас и какой-то частичкой от нашего Казахстана и от этого эфира. Благодарю. Благодарю, Мадина. Я люблю Казахстан, и я уважаю Абая, я читал много Абая, поэтому буду с радостью приму ваш подарок. И, вы знаете, я в свою очередь... Хочу кое-что добавить к тому, что вы сказали о себе. Дело в том, что, вот обратите внимание, 36 лет, пятеро детей и такая мощная творческая деятельность. И не просто творческая, а это бизнес-деятельность. У нее все окупается, все работает с прибылью. То есть это действительно творчество и бизнес в едином процессе. И как это все... Почему вот так вот за столько лет, столько всего сотворить? А дело в том, что а вообще-то Мадина начала э, мечтать о своей вот этой жизни, о своей деятельности, еще будучи девочкой. В 11 лет я танцевала с нашим президентом Марсултаном Бишевичем Назархайлом. Да, да, да, да. Вы знаете, это вообще такая история, о которой я рассказываю своим детям сейчас, потому что это действительно вошло в историю. Я танцами стала заниматься с 5 лет. И я уже тогда знала, что моя жизнь будет творческая. Хотя первая моя специальность, куда ну, направили мои родители, у меня два высших образования, я финансист. А уже будучи потом замужем, я получила второе высшее образование, это уже балетмейстер-хореограф. И вот хотела рассказать. У нас был ансамбль "Искрки" под руководством великого балетмейстера «Озерна Полины Петровны». В то, в то время, получается, был такой огромный кастинг, да, чтобы танцевать с президентом. И расставили всех парами. Меня поставили в то время с мальчиком Зеленцов Сергей. Я не знаю, может быть, он когда-нибудь увидит тоже эфир. Я его видела в то время, наверное, последний раз в своем детстве. И мы валтировали. Было тысячу пар. Сидела комиссия и выбрали именно нашу пару. И в то время я поняла, что я удачлива и счастлива. Не знаю, я уже себе дала такую установку, что в жизни мне всегда будет вести. И когда мы танцевали с Назарваем, у меня есть это видео, я детям своим уже показывала. Он задал мне вопрос такой, кем ты хочешь стать в будущем? И я ему ответила, я хочу учить детей танцевать. То есть это даже есть, ну, видео такое, там слышно, как мы разговариваем с ним. И я вот пока сейчас своим детям, я говорю, в то время, получается, будущем, мне было 11 лет, я уже знала, что мое будущее будет связано с творчеством. И я очень рада, что у меня такая работа, я получаю от нее вдохновение, энергию. И это очень круто, когда ты можешь объединить то, что ты любишь, и при этом это доставляет удовольствие, потому что я иду на работу всегда с настроением и выхожу оттуда. Дети, они мне дают такую энергию. Вы даже не ну, представляете. Да, это первая вообще составляющая бизнеса, чтобы он был от души и для души тогда он действительно состоится и вот обратите внимание уважаемые наши зрители она станцевала в 11 лет с президентом Понимаете, она взяла высокую планку и она не снижает эту планку на протяжении всей жизни и у нее очень большие планы и я думаю они реализуются мы сегодня будем много говорить о мечте потому что в таком радостном творческом состоянии Меньше надо планировать, больше надо мечтать. Планирование, да, расчеты, все это будет, но это второстепенный третий. А главное, впереди идет мечта. Так ведь, Мадина? Да, вообще я сама по себе мечтатель. И если в Инстаграме видели, есть там, ну, одна такая программа, записывали мы, вот, Астана приезжала, про мою, я рассказывала, как мы мечтаем. Я вообще учу своих детей мечтать еще с раннего детства и достигать своих целей. Если брать сейчас старших моих детей, я смотрю на них, действительно, за, э, за это время их мечты исполняются, потому что у меня и дочка стала э, дизайнером, сам юный дизайнером в Казахстане. Сын сейчас набирает обороты в ТикТоке, да, у него сейчас сто с чем-то тысяч подписчиков, сколько там миллион лайков. Ему сейчас разные предложения, то есть пошли, да, со стороны реклама он уже стал зарабатывать деньги. Моя дочь тоже сейчас раскручивает свой Инстаграм, у меня тоже, например, пицца они заказывают бесплатно, еще что-то. То есть они сейчас ставят свои цели и с помощью вот Инстаграма, соцсетей они зарабатывают деньги. И это тоже очень круто, мне кажется, я сейчас их в этом поддерживаю. А напомните, сколько им лет? Старшему сыну 16, дочке 13 лет. Видите, вот в этом возрасте уже дети в таком процессе. И все это именно от творчества мамы. Но вы знаете, я еще хотел бы вот, расскажите о том, как вы мечтаете с семьей. Вот это тоже очень интересный факт вашей биографии. Мы у нас это как традиция перед Новым годом всегда мы пишем 10 своих желаний. Каждый на листочке пишет, начиная. Если младшие не могут писать, старшие за них пишут. Пусть это будет даже там робот, игрушка или что-то, мы обязательно это прописываем. И, например, смотрите, мы садимся все за стол, берем листочек, ручку, и каждый пишет 10 своих желаний. Ну, желания должны быть общие какие-то, да, то есть 5 желаний должны быть связаны быть с семьей остальные пять должны быть, ну, у каждого свои. То есть, если ребенок, он ставит свои там какие-то желания, мама там для себя что-то желает, папа тоже для себя. То есть, вот такие желания. И в течение года мы просматриваем, мы собираем эти желания в трубочку, ложим их, получается, в камин. У нас есть такой небольшой камин. И в течение года мы их просматриваем, вспоминаем и сравним. Вот, например, в прошлом году так интересно такой факт: у Аяны в этом списке было два желания посетить Амстердам и Париж. Вот, ну, когда я прочитала, еще еще так задумалась в, в один год, ну как бы две две страны и такие города, но ну, это как бы реально нереально, не знаю, да? Когда мы просмотрели, мы в прошлом году в 2019 так получилось, что нас пригласили на показ фэшн, он проходил в Амстердаме. Мы полетели туда. Пошел, прошел показ, и мы решили съездить в Париж на один день. То есть эти мечты, которые она прописывала, они исполнились. Поэтому я эту методику ни у кого не брала, даже не знала. Сейчас, когда я уже прохожу какие-то марафоны, там дополнительно смотрю, то, что это действительно работает, оказывается, у меня это как инту, интуативно было. Моя да. интуиция просто подсказывала, что так нужно делать, и вот это работает. Замечательно, просто супер мамы, женщины, которые смотрят этот эфир. Ну, Вы знаете, все очень просто. Мечтай, будь в радости, реализуй свои мечты, иди по пути мечты, и тогда в жизни все происходит. Вадина, ну, коснемся еще одной, вы коснулись сейчас творческой грани, грани вашей женской, чисто женской грани. Вот над своим состоянием женским, над, своим, над своей женственностью, вы как-то работаете, как-то занимаетесь этим. Понятно, что вам, как говорится, и карты, руки, у вас салон красоты, это тоже бизнес в этом же направлении, в направлении красоты. Но все-таки для себя лично, при таком обилии творческих дел, семейных и прочих, вот вы что, как вы с собой занимаетесь, как женщина, чисто для себя, вот вы и все. Вот смотрите, у меня есть правило такое, Счастливая мама, счастливая семья. То есть я иногда, когда я выхожу со своими подругами, или там иду, например, с девочками куда-то выйти, да, со своими подругами, или иду в то же самое салон, какие-то процедуры, я делаю, иду делать себя счастливой. То есть если я делаю какие-то там процедуры, где-то погуляю с девчонками, прихожу, у меня всегда хорошее настроение, и в доме все, все хорошо. Также на работу я иду, если работаю идет в таком процессе, у нас там новой постановки, мы готовимся к, к каким-то поездкам. Меня это так вдохновляет, я всегда на позитиве, и я даю свою энергию, любой своей семье. Вот смотрите, я недавно просто хочу рассказать про ваш эфир, была на одном из ваших эфиров и поняла, что я утеряла очень многие женские качества. На протяжении 10 лет, получается, ну, мой супруг работает, я работаю, мы стараемся сделать красивое будущее своим детям. И когда вот вы, я записалась на ваш курс, кстати, 1 декабря, я хочу его пройти, потому что действительно сейчас многие женские качества я утеряла, я это осознаю. И как вы говорили, есть поле мужское, есть женское поле. В этом поле, даже если, если в мужском поле существует женщина, она должна быть женщиной. То у меня сейчас, я понимаю, что у меня очень много мужских качеств вырабатывается, и я хочу... На, на поле мужском быть женщиной, а не с ну, женскими качествами. Мне нужно вот это больше развить, потому что иногда это нам мешает, например, с супругом да, в паре, ну, он мужчина с сильным характером, я за ним всегда. Но я хочу больше вот этих женских качеств развить в себе. Мне этого сейчас не хватает, потому что я постоянно стараюсь вот идти, чего-то добиваться в своей жизни. И мне кажется, я их утеряла. Я так думаю просто. Потому что где-то не хватает, может, женственности, может, где-то не хватает. Я сейчас приняла на себя, знаете, роль сильной женщины. Иногда это, мне кажется, мешает. Хочется быть слабой. Правильно ли это? Вот у меня вопрос: как вот с этим? Или нужно быть на этом же уровне, или как-то это проработать? Понятно. Вы знаете, вот, ну, во-первых, хочу сказать, что вы не утеряли женские качества. Вы их просто отодвинули на второй, третий план. Но не утеряли. Они у вас есть всегда. И, уважаемые женщины, вы никогда не можете, в принципе, не можете утерять женские качества. Они просто у вас прячутся. Вы их отодвигаете, задвигаете, шторкой закрываете. Но они всегда есть. Стоит только на них обратить внимание. Поэтому, то есть, вот нет такой фатальности здесь. Есть возможность все это открыть, восстановить. И что очень важно, вы, на что я обратил внимание, вы постоянно развиваетесь, вы обучаетесь, вы смотрю, смотрите и даже вот так, и мои там эфиры и так далее. Это говорит о том, что вы стремитесь и в свои 36 лет говорить об утере женских качеств нет, конечно. Вы просто на время их отодвинули в своей деятельности, в своих заботах и так далее. Но... Что интересно, обратите внимание, вы вовремя об этом вспомнили. Вовремя, потому что вы не достигли еще 40, потому что к 40 годам желательно это вот, точно надо вспомнить, не растерять. К 40 годам надо подойти к этому экзамену жизни в очень хорошем женском состоянии. Просто обязательно. Тогда после 40 начнется новый подъем. Так вот, вы вовремя вспомнили. Всего 36 лет. Качество пройдете, поверьте, у вас все легко откроется, потому что все еще живо, все у вас кипит, творит, и вы занимаетесь красотой. Вы занимаетесь многими женскими вопросами. У вас не только бизнес, у вас не только организация всего, но у вас еще и мощнейший творческий женский процесс, который вам поможет легко все восстановить. Так что все нормально, а то, что выбрали этот путь восстановления. Женских качества, это обязательно, это очень важно. Еще раз говорю, милые женщины, к 40 годам нужно обязательно восстановить весь спектр своих женских качеств. Тогда у вас после 40 начнется вообще новая, качественная новая жизнь, новый взлет, новые высоты. И здесь уже дама высшего света рождается и выходит на другой масштабный уровень, мировой уровень. Вот такие вот перспективы. Классно, спасибо, классно. Вы, вы прям меня, знаете, так заряжаете энергией. Я так готовилась к этому эфиру. Прям так его долго ждала. Потому что для меня вы действительно такой человек. Большой буквы мотиватор. Я стараюсь не пропускать ваши эфиры, вообще ваши книги. Ну, не все читаю, не все успеваю где-то. Да, ну, честно признаюсь, но буду стараться успеть. Скажите, пожалуйста, Мадина, вот вы занимаетесь детьми. И это действительно плодотворное пространство. Дети это, ну, из них легко сотворить что-то. А вот их родители, вы как-то с ними ведете какой-то процесс? Общаетесь? Конечно. Том, что... Очень важно же этот вопрос взаимодействия. Очень важно. Некоторые думают, если работаешь с детьми, только работаешь с детьми. Нет, это такое, знаете, это где есть дети, есть и мамы, да, у нас есть свои чаты, есть у мам очень много разных вопросов, где-то что-то, ну, нужно объяснить, помочь, даже поговорить. Знаете, на протяжении 10 лет я поняла, что а, работа балетмейстера, руководителя такого ансамбля, это не только работа с детьми, но работа и с родителями. Потому что а, для кого-то, для, для детей я сейчас являюсь примером, да, даже мамы иногда говорят, поговорить с моей дочерью, там, у нас что-то учёба, вот вы для нее пример, я хочу, чтобы вы именно вы сказали, да, чтобы потянуло там оценки или еще что-то. Бывает такое время, когда, например, девочки-подростки, да, что-то не доверяют маме, они мне рассказывают, то есть есть какие-то у нас свои секреты даже, я им могу дать совет, там, да, девочки, вот лучше так поступить, лучше так поговорить, поэтому это здесь не только мы занимаемся творчеством, мне кажется, с годами, вот за 10 лет я стала психологом, потому что я смотрю а, на детей, я знаю уже, что если что-то не то, я вижу по глазам, что что-то у них происходит. И я всегда готова, ну, их выслушать и готова а, помочь им. Поэтому наверное, это такая работа. Родители вас слышат? Слышат. Меня все родители слышат, все поддерживают это очень, очень здорово. Мне дает это тоже энергию, силы. И знаете, когда родители поддерживают, когда вот весь коллектив родителей поддерживают, хочется делать еще больше, хочется стремиться еще лучше, хочется концерты делать вообще на ура. У нас огромный зал, например, последний концерт, когда был тысячи зрителей. было. Хочется еще, уже я говорю, режиссер-постановщик становлюсь со временем. Когда вижу эту картину, просто в связи с пандемией сейчас, ну, мы как бы не проводили концерт, а так будет грандиозный шоу наше десятилетие. Надеюсь, что мы его наконец-то проведем. И я вас приглашаю с вашей супругой. Замечательно. Я тоже смотрю ее эфиры. Обязательно мы вас пригласим. Когда у вас состоится? Вообще мы планировали на декабрь, но сейчас неизвестно, опять же, как будет карантин. Скорее всего, будет проведете. Ну, если даже перенесут на на следующий год, к марте, то мы обязательно вас пригласим. Благодарю. Обязательно приеду. Обязательно. У меня... Я хочу, чтобы вы приехали в наш город, мы устроим с вами встречу, потому что наши мамы, вчера, когда я написала в чатах и отправила афишу с нашей с вами встречей, все говорили то, что читали ваши книги, все ваши фанаты, все вас слышат, видят, смотрят, и это здорово. Благодарю. Благодарю, Мадина. Пожалуйста, вот еще немного коснусь мечты. У вас есть хорошая внутренняя такая тоже интуитивно рожденная методика реализации мечт. Расскажите, поделитесь с мамами вот этим своим своей методикой. Семейное это одно, но у вас есть личная. Да, вы знаете, я вообще я свои планы цели вижу на 10 лет вперед. Вот я такой человек, я уже, я, например, представляю там свадьбу моего сына да, например я вижу вот эту картину я даже я даже представляю и вижу в чем мы будем одеты вы можете поверить если например я когда-то хотела новую машину салона я до такой степени описывала эту картину я даже чувствовала запах новой машины вот вы, вот я не знаю как это перед сном когда закрываешь глаза ну бывают такие моменты, когда просто прорабатываешь это, видишь эту картину как кинофильм. Вот смотришь э, и видишь как, какой-то документальный фильм своей жизни в будущем. И ты должна прочувствовать всю атмосферу. Если это новый дом, ты должна увидеть вот эти красивые обои, эти там яркие шторы. То есть это все нужно визуализировать, видеть все это. И мне кажется это намного быстрее помогает достигать своих целей, чем когда ну, просто строишь планы даже на листочке записываешь лучше все это просматривать и видеть вплоть до цвета, вплоть до запаха но это реально работает потому что я это когда я достигаю я смотрю это же была моя мечта я сейчас сижу в этой машине я чувствую этот запах это было вот все как в то время когда я все это проработала и когда понимаешь ты осознаешь что действительно когда ты мечтаешь и видишь, ты идешь к этому целенаправленно или автоматически, я не знаю, наш мозг начинает как-то по-другому работать. Вот. Я не знаю, как это учеными доказано или нет, но эта методика точно работает. Я всегда ею делюсь и сейчас прошу и своих детей. Например, сын там говорит, мам, поступать в этом году, у нас же ЕНТ-экзамены, надо набрать баллы. Я говорю, а ты представь сейчас ту картину, вот это вчера был разговор, что ты открываешь, ну, то есть вот эту вот страничку, где посмотреть баллы, и ты набрал там 125 баллов. Просто представь, ты радуешься, и представь, какая, какая радость у тебя в этот момент будет внутри. Он сразу так говорит, как 125 баллов? Это же в нашей школе еще никто столько не набирал там, да? Я говорю, ну, ты сможешь, Я говорю, ты представь просто, прям вот почувствуй эту радость, когда ты наберешь такие баллы. И вот я думаю, что это работает, это нужно мотивировать свою семью, своих детей, супруга, всех окружающих. Я даже своим ученицам всегда говорю, девочки, мечтайте, идите к своим целям. Не бывает такого, -то, что что-то не получается. Если не получается, стучитесь в другие двери, обязательно они откроются. Если эта дверь закрыта, значит, так должно было быть. Значит, что, вас ждет еще что-то лучше и круче. Представляете, друзья, какой в городе, это центр, центр развития личности детей. То есть дети в этом коллективе превращаются в принцесс. Это же девочки, но ну, просто вырастают на, на глазах. Это супер. Знаете, я почему про мечты так еще внимательно спрашиваю, слушаю. мы с Дианой проводим портал исполнения мечты уже много месяцев. Мы еженедельно проводим портал. Это такой наш общественный подарок. И где мы вот эти все методики рассказываем. Все действительно. Мечты это, это то, что сейчас становится все более и более эффективным. Меняется пространство. Меняется вообще атмосфера. Коллективное сознание меняется. Все очищается. Поэтому мечты начинают реализовываться все легче и легче. Поэтому уважаемые наши зрители, уважаемые женщины, уважаемые мамы. Мечтайте, учитесь мечтать, творите эти мечты и получайте результат. А главное радуйтесь даже самым малым достижением и тогда получится ну просто супер результат и у вас, и у ваших детей, и у вашего рода. Кстати, вот хотел спросить Марина, у вас есть конечно корни, ваш род. Как вы взаимодействуете со своим родом и ваши отношения с ним? Вы знаете, я раньше, ну сейчас я стала тоже проходить разные марафоны, и как-то я прошла марафон а, «Встреча с родом». То есть, а, ну это такая медитация небольшая, нужно представить, да, что ты находишься в поле, вот видишь свое поколение с правой, с левой стороны. А, а, я чувствую энергетику своих предков, потому что у моего отца, отец, он был лекарем. И когда-то бабушка говорила, у казахов говорила «Козабар», «Аркасабар», да, ну это означает, что передается детям, как сказать, такие свойства, ну лечи, лечи, лечить или что-то видеть там и так далее. Но у меня бабушка всегда так говорила. Еще у нас у казахов делится на ру, и у меня ру, кожа, они не относятся ни, ни к одному жузу. То есть они произошли от арабов и принесли именно ислам, ну, в Казахстан вообще эту религию принесли. И я, получается, не вхожу никакой жест. их называли Ахсуектир, это переводится как белые кости. И мне бабушка всегда говорила, вот я единственный ребенок в семье, в своей семье, у своих родителей единственный ребенок, и поддержка моих родителей и родителей моего супруга, они нам дают колоссальную сейчас энергию. Потому что я чувствую, что я питаюсь от именно поддержки наших родителей. Ну, благодаря им, да, вот сейчас мы растем, потому что у нас же пятеро детей есть, какие-то там полномочия, помощь всегда нужна, они нам всегда помогают и плюс в том, что они нас всегда поддерживают. Все наши, как говорят, хотения, да, радуются за все наши достижения, это нам дает энергетику и силы, это очень важно, чтобы родители поддерживали всегда. И вот я когда вспоминаю свою бабушку, она всегда в детстве мне говорила то, что и либо она мне это внушала, я не знаю, она была такая мудрая женщина, она была слепая, но она всегда говорила мне: "У тебя все получится, ты будешь очень там великим человеком, а, ты и сын и дочь". А, ну, то есть вот, вот такие вот она мне какие-то внушала. и с детства я всегда прислушивалась к ее словам, и мне было всегда приятно то, что она меня верила, именно бабушка. Поэтому я думаю, что Вообще, то, что связано с родом, с родителями, это очень важно. Потому что, когда есть поддержка и родителей, наши дороги всегда открыты, мне кажется. Замечательно. Вы знаете, вот я, так как вы развиваетесь и за всем все отслеживаете, я вам на будущее даю право пройти у нас курс, когда вы захотите. В любой момент он у нас раз в два месяца запускается курс генетическое здоровье. Возможно, вы слышали о нем. Да, я слышала. Да, это, это я вам делаю подарок. Когда вы захотите... А спасибо, так, очень приятно. Так, так, включитесь. Он сейчас вот начинается, но у вас сейчас, может, свои планы, но вы потом можете в любой момент включиться. Я дам команду, и все, вы будете включены. Этот курс, он позволяет прожить родовые вопросы до седьмого колена. То есть нет такой более методики глубокой, которая так глубоко вот проводит работу с родом. И что очень важно, там решается очень много вопросов. Во-первых, э, иммунная система усиливает свою функцию где-то раз в пять. То есть это очень, особенно в наше время, согласитесь, это очень важный момент. А во-вторых, вот вы прорабатываете свой род до седьмого колена, тем самым своим детям открываете вообще зеленую дорогу, у них никаких наследственных проблем уже не будет в жизни вообще, и у ваших детей, и у вас у самих и весь ваш род вот в общем-то еще большим света, свет, светом зацветет. Вот такой вот такой вот вам подарок я делаю. Я обязательно пройду. большое вам спасибо. Я все время веду процесс нашей беседы. Все время проявляю инициативу. Но, возможно, у вас есть какие-то свои планы на эту встречу? Может, какие-то вопросы, что-то хотите рассказать? Вы уже, теперь вы проявите инициативу, вы как ведущая. Ну, вообще, у меня, я так вопрос особо не готовила, но мне за эти дни очень много писали, да, просили, чтобы я вам задала их. Вот одна девушка написала многолетнее одиночество женщины с ребенком вот, он тоже хочет пройти ваш курс в чем проблема вот, никак вот, ну, не получается наладить отношения найти себе по вторую половинку эта женщина она очень такая болевая сильная постоянно в бизнесе в работе да? красивая молодая ну я ее знаю. да? Но ну, вот что-то никак у нее ну, не ладится. Никак. Хочется тоже семью, хочется еще детей, хочется супруга, но никак у нее не ладится в отношениях. Всем не нравится. Ну вот, ну вот я как раз это имел в виду, что у вас наверняка к вам обращались с какими-то вопросами, чтобы мы могли сейчас на эту аудиторию что-то пояснить. Ну, это не единственный случай этой женщины, это довольно распространенная сейчас ситуация, когда женщина классная, волевая, энергичная, бизнесом занимается и так далее, оказывается все-таки несчастлива в семье или вообще не имеет семьи. Это, еще раз говорю, это распространенное явление сейчас. И оно связано, конечно, конечно же, с ее вот этим устремлением. Вот с этим устремлением быть быть лидером, быть в бизнесе первой. Ведь вы же понимаете, что вы Мадина, понимаете, что в бизнесе важно не терять женское состояние. Важно все-таки оставаться женщиной. Потому что бизнес очень легко переводит женщину в мужское состояние. И с такой женщиной-мужчиной уже мужчинам встречаться неинтересно. Или они подходят и быстро уходят, потому что здесь слишком волевая, жесткая женщина. Поэтому есть простое средство. Волю не уберешь. Мужские качества, развили, развитые в нескольких уже поколениях иногда у женщин этого рода, тоже просто так не уберешь. Поэтому я предлагаю не убирать вот эти вот волевые мужские качества. Они иногда нужны в жизни а развить женское, то есть увеличить количество женских качеств. И вот это количество, большое количество женских качеств заполнит ваше пространство пространство жизни. Я уже отвечаю вот этой женщине. Как можно больше раскройте женских качеств. И тогда ваши волевые мужские качества, они на этом фоне, они растворятся, они не будут доминировать, не будут отпугивать и не будут вам мешать наслаждаться, радоваться жизнью. Только так увеличивая свою женственность, женское состояние, вы действительно можете добиться больших результатов в своей жизни. Именно в вопросах счастья. Ну и в бизнесе, кстати, тоже. Потому что рано или поздно у волевых жестких женщин, которые идут только и дорогой бизнеса, у них бизнес, бизнесом тоже возникают проблемы. Или по здоровью, или в, бизнес, в бизнесе. Но они, как правило, сходят с дистанцией. Вот вы, Мадина, вы гармонично выстроили свою жизнь. У вас э, есть и творчество, и деятельность. У вас есть и семья, и отношения, и дети. То есть вы все, все в гармонии. И Причем у вас на первом месте все-таки, по-моему, не деятельность. На первом месте у вас э, вы, ваше отношение. Вот скорее всего так, правильно? Да, да. На, на первом месте для меня это моя семья. Второе уже это моя деятельность, это творчество. И вы там обязательно. И, иначе вы бы не добились такого успеха, если бы себя не позиционировали вот, в первой позиции в этой семье. Потому что без, ну, первое, второе, то есть вот с мужем вы, если бы не были на первых позициях, то семье бы тоже не, не получилось. Поэтому вот, отвечая этой женщине и многим другим, я хочу сказать, что одиночество это просто урок, можно назвать болезнь, которой можно болеть всю жизнь, а можно вылечиться очень быстро. Этот урок можно проходить всю жизнь, а можно его пройти очень быстро. Все зависит от вашего настроения, от вашего настроя. Настройтесь на то, чтобы как можно быстрее за короткое время, за несколько месяцев развить хотя бы 20-30 женских качеств. Потому что сейчас женщины живут всего там на двух, трех, пяти, семи от сил их десяти качества. И все. И в вашей жизни произойдут глубочайшие изменения. Понимаете, еще в чем... Еще один вопрос. Как вдохновлять своего супруга? Как вот вдохновлять его, чтобы вот он прям на крыльях всегда был? А вот, Мадина, а вот скажите, а как вы вдохновляете своего супруга? Прошу прощения, передрисую сначала вам, потом я отвечу. А, ну, во-первых, мой супруг – это моя поддержка. Он болеет всегда за меня, за мой бизнес, за мою работу. Он не пропускает ни одни концерты да, моего ансамбля. Он, он всегда участвует в моей жизни творческой. Ну, спрашивает, ему все это интересно. Я ему всегда это рассказываю. Также вот, и я интересуюсь секунду, его работой. Одну ага. секунду. Вот на этом остановимся. Вот смотрите. То есть вы его вдохновляете собой. Вы собой его вдохновляете. Своей вот этой активностью, интересом, красотой и прочее, то, что вы на виду, то, что вы там, миссис, как-то да, и так далее. То есть вы, вы вдохновляете собой его, своей красотой, своим движением, своей динамиком, своим творчеством. Вот это важный момент. Это первое. А второе уже дальше. Мадина, что алло, происходит? слышите меня? Да. Вы знаете, я здесь пока... Вы Анатолий отсу... Александр, я вас слышу, да. Я не знаю, что с интернетом, потому да. что пока... мы очень старались, пока... чтобы все было хорошо сегодня, да. но... Все понятно. Все бывает. Пока вы, вы нас не слышали, я здесь предложил следующее. Такой эфир замечательный. Люди с удовольствием на него откликнулись, и моя аудитория тоже откликнулась. Я предлагаю нам еще раз встретиться как-нибудь в эфире. В декабре мы встретимся и проведем эфир на ту тему, которую предложат ваши зрители, мои зрители. И мы проведем с вами эфир в более качественном составе интернета. А сейчас я благодарю вас. Да, благодарю. Да. Давайте завершим. Этот замечательный эфир, вы его можете смотреть, он будет в записи. И еще раз говорю, друзья, замечательная женщина, замечательная мама, вы уже убедились. И я смотрю, у вас большой интерес. Мы обязательно встретимся и поговорим глубоко по тем вопросам, которые вы нам предложите. Благодарю вас, Мадина, благодарю, друзья. Благодарю вас. До свидания.